Всем привет! Сегодня приготовлю очень красивое украшение для торта на основе сахара, меда и воды. Для этого мне понадобится 40 грамм воды, 40 грамм меда и 150 грамм сахара, а также термометр в виде такого щупа железного, зажимы, силиконовый коврик. Обязательно кастрюлька с толстым дном. Сюда добавляем воду и мед. Перемешиваю и ставлю на такой средний огонь. Всю эту смесь мне необходимо варить до 160 градусов. И теперь варю, доводя постепенно до температуры. Конечно, отходить и отвлекаться лучше не стоит. Вот на этом этапе я хочу добавить золотой кондурин, чтобы создать такой некий блеск. Теперь огонь я выключаю, у меня получился 161 градус, подожду, чтобы немножко пена осела и буду выливать на силиконовый коврик. Подготовила высокую банку, выливаю. 103, надо немножко, чтобы остыло еще. И теперь все это перемещаю на банку. Формирую с помощью прищепок то, что мне нужно. Я оставляю в таком положении застывать примерно минут 15 12 Карамелька хорошо остыла, теперь ее можно снимать. Главное, устанавливать ее предварительно перед подачей торта. Самое главное вазу изолировать от перепадов температур. То есть сейчас ее можно положить в пакет, завернуть и хранить в таком вот сухом недоступном месте. Чтобы не было влажности. И когда будете устанавливать на торт, посадить на шоколад. Силиконовый коврик хорошо отстает. И никаких проблем. При снятии нету, оно не липкое и абсолютно застывшее. Очень красиво получилось. И всего-то мне понадобился мед, сахар и вода, самые простые ингредиенты, которые есть у каждой хозяйки на кухне. И это отличная альтернатива из Амальту, которую не всегда купишь в простом супермаркете. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, или вы уже попробовали что-то похожее приготовить, пишите комментарии. Спасибо за просмотр, лайки и подписку. Всем пока-пока!